Ребята, подписывайтесь на мой лайв канал. Интересные видео, влоги, встречи и много чего. Я говорю, что если вы подпишетесь, то удача вам точно улыбнется, как и вы ей точно. Ссылка в описании. А мы начинаем трансляцию. Кстати, один пользователь Лего фильмы сказал, что мне нужен сценарий для нового фильма. ему, кстати, очень понравились мои ролики на моем канале. Вот что он сказал на их счет и на... решил дать нам э, новые темы для наших сценариев. Именно видео это посвятить э, одному из известных каналов, ну неизвестных, но одному из каналов Playtape, фильм Film Company. Я хочу вам предложить новый сценарий. Если этот владелец канал видит меня, пос, э, послушайте мой сценарий. Или если другие люди, или мои подписчики видят меня, посмотри, посмотрите это видео. Э, который я хочу вам предложить... Э, Пусть что-то будет э, возвращение в прошлое, только наоборот. То есть... Ну как у вас там дела? Как провели день рождения? <клышко> Ого, какой пистолет. У меня Отлично, все хорошо, спасибо. Это угу. ковбойски. а А, кандалы, да. Это же детские игрушки, они когда-то были вот такими вот. Uh, <связан> вот мне. И... Не, ваше внимание на звуки, у меня тут ск сквозняк. Это... А, наручники. Вообще-то это наручники. Ну наручники, кандалы это одно и то же. Вот. Какая у вас там погода, кстати? <связан> М -м -м, <связан> мяско... Сладненько. А, сейчас -а что тебе еще здесь? Ты же помнишь, как, как мы вели с тобой эту трансляцию в там это. Я, кстати, это. Вот. Это, кстати, любишь, ты знаешь, ты можешь полюбить такую игру, такую вот конфиденцию, ну, Android, э -э, говорящий кот Том. И знаешь, я когда-то забавлялся этой вот самой игрой, когда-то забавлялся, вот, забавлялся. Это была такая вот игра, э -э, даже на, на, на твоем на смартфоне твоей мамы, моей сестры, вот, когда-то была такая игра, у неё был, было очень много смартфонов. И на одном из ее первых смартфонов, которые она нам, нам э, с мамой давала, вот, то там была такая игра, говорящий кот Том, такой, я прям забавлялся этой игрой, там было много игр. Это прям, например, говоришь например, ему слово, привет, он повторяет, привет, и всё еще полюбишь такую игру это многим малолетка нравится такая игра говорящий кот том говорящая кошка анжела там много чего то есть интересно а, -а. Вадоша, Кас, а можно я на минуту сбегаю там э, насыпаю какая-то каша на, на, на варку и ты подождешь мне сейчас никуда не уходи Антон! мне просто надо было залить э, тут вот, воду с кашей э, молоком я же тоже кашу себе варю Но ты же уже ешь кашу кушай кушай вот а ты знаешь о да машинки угу. а ты знаешь что на моей работе <кхм> у нас когда-то была такая медсестра наталья юрина и у нее был такой вот сын мальчик Который, которого зовут Данил, такой Данька. Он мне тоже, он тоже приносился на мою работу, там, особенно на работу со своей мамой, Натальей Юрьевной, медсестры, которая со мной работала на, там, в Украина. Вот, там, вот здесь, в Феодосии. Вот. Это самое. Вот, и он приносил вот эти вот машинки, он себя показывал, там, всякие танки, там, это все. Ну, такой данька такой вот, он особенно надо. это, попросил меня, умолял играть в такую игру «Машина есть машину 6». Такая вот есть такая игра «Машина есть машину 6». Таких вот много игр. И первая, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая... Это вот, но ну, седьмая вряд ли будет. Вот, а вот шестая, она самая захватывающая, особенно даже и третья, она наравне с третьей. Вот, например, там едешь, едешь, за тобой гонятся какие-нибудь машины, которые кусают, кусают, там это все. Ты собираешь такие очки оружия, там это нажимаешь на пробел на компьютере, и она как-то буф, и машина, как сказать, убивается. Если не нажмешь, то ты сразу умрешь и проиграешь, начнется уровень заново. Вот. Ну, такая вот игра машина с машину. Вот это самое. ну что там это как вы спали я а так сладко спала и красиво секрет ну иногда очень плохие ну бывает мне тоже иногда и... плохие снились там всякие тени там это все Ой, нет, такой плохой сон Милый я ничего, что я не даже его не хочу, хочу рассказывать. Я тоже никогда никому не рассказывал свои сны. Вот, особенно красивые. Вот. А хочешь я тебе покажу какой-нибудь там это из своих там, это Клега? Э, кстати, точнее, вот это. Видишь? Видишь? Дарт Вейдер. Кто? <связь> <связь> это кто? Из Это Клега. Лего. Сборный фильм. Это голова только, я отцепил тогда. У меня еще там есть это на, в этом ящике. Вот, ну такая вот эта. Дарт это у него такой шлем. Там мне когда-то на Новый 2016 год по это подарили. Это вот Вот. такой вот, такой красивый. Это... А достанешь тулуньчик с ногами? Подожди. Так, с ногами. Я сейчас веду уже прямую трансляцию и записываю это все на бандикам. Вот, это... Я же всегда веду прямую трансляцию, теперь буду стримить. Вот, прямые трансляции тогда. Ну, вот, смотри. Сейчас, подожди-ка. Ну такая вот, ну, такая вот сборная фигурка, она тут оторвалась, конечно. Сейчас, минуточку, подожди-ка. Она тут отрывается, конечно. Это, ну такая, хорошая. Такая Так. сейчас, минуточку. О, прицепилась. Так, теперь плащ. Естественно, я конструировал раньше эту фигурку неправильно, а потом правильно сконструировал. Вот. Вот. Смотри-ка, вот. Сейчас. Вот он, тот самый Дарт Vader. Вот. С туловищем, с плащом. Вот такой. О, да. Классный. А у, а у нет него нет Дарт фонарика. Вейдер фонарик Ну, описывай его. Вот у него тут. А у меня есть да? такой лекарский датчик с фонариком. А, левушки, а, фонарик, фонарик. Фонарик. а, -а хотя и... даже есть... Ну, это понятное дело, что он такой вот. Это все. Понятно. Тут был где-то цветовой меч и это, и все. И вот так вот. <толосить> О, батушка опять ест. Или это вчера обсняла запись? Нет. А понял, что я засекал время, а мама... Забыла и не Не запись, я записываю на бандикам, вот это у меня прямая трансляция записывать. Да, вот, ну короче, вот. знаешь, есть еще одно такие вот эти все, тут можно так вот плащом шевелить, под музыку делать видео, там шевелить, это все анимацию делать всякое, это все шевелить, там говорить, там подставлять ему шевелить, так вот, вот так вот делать. Короче, вот так вот как-то. Это как будто он притягивает что-то вот вот так вот. Это все кулак так вытягивает. Вот так вот. У меня, наверное, есть так, как бы такая фигурка, но якобы не фонарик, а якобы такая мини-фигурка такая, которая не, не такая, а вот такая такая, маленькая такая, которая для конструкторов там всяких. Это самое. Ну, там такие конструкторы, там, всякие там станции, истребители, там, эти. Эти, эти шатлы, там, брони-шатлы, но, ну, что что, что не попадется. Короче. Знаешь, еще бывают такие случаи, когда под Новый Год любой продаются всякие там игрушки, там от Hasbro, там от Lego, там это все. И, представляешь, даже... Я разговариваю. Вот. И говорю, и кушаю. И они такие вот все, это, это продаются. Вот так вот. Это... <плёк> так, всё, всё, все, погнали. Все, теперь говорим. Вот, так вот, И вот такие вот игрушки, они продаются, они даже сейчас продаются. Прям таких наверное нет, правда? Они только за границей, наверное, тут с аклоном почему-то. Вот. И так вот, даже много таких было, например, Оби-Ван, там всякая это. Штурмовики, там такие белые, там. Ну, ну короче, все красиво. что-то такое не было в продаже там, на Новый год. Особенно как бы для тебя, там это все... Еще что есть? Могу показать. Ну, ладно, это все понятно. Он это... Дарт Вейдер, Вот. А еще что есть? Есть вот мне когда-то дарили. Лего Чима. Вот. И Лего Ниндзяга там всякая... О, Лего Ниндзяга, где есть. Вот, смотри. Еще. А, еще есть у еще мини-фигурка. Вот, смотри, вот такой вот штурмовик, мини-фигурка такая вот, у тебя такая вряд ли есть. Штурмовик Я мини? Мини-штурм, не, <свеч> нет, мини-фигурка, мини а сам по себе это называется штурмовик. А, штурмовик-разведчик, штурмовик это звездный войн, вот смотри, видишь? <свеч> да, вот такой вот, это самое, что, что там еще, а вот теперь из Лего Чима, это, это не относящийся к Звездным войнам. Вот, вот такой вот. Правда, у нее нет рук, где-то руки потерялись, там это все. Мама, что я провозила конструктор там из моих этих всех, которые не нужно. Вот. А вот лего ниндзяго. Вот. Вот такой лего ниндзяга. Лего ниндзя, Вот. Сейчас продаются разные еще. Там мультики, <с yılbas pirates> даже не лего ниндзяго. Вот. Вот. Что ж там еще есть? Подобное подобное вот например есть тоже для меня такие вот змеи там эти вот вот если соединить их вместе там если них они могли бы там вот так вот сражаться там это все это я вот знаешь я тебе давно уже рассказывал в прошлой трансляции записи о том что когда -то я начинал свой путь кинематографа всего любить там любительского кино с того когда я играл с этими вот игрушками вот так вот тынь-дынь на нас топали, там это все вот такие да просто тебе сейчас показываю вот, вот такие вот короче mm -hmm. видишь вот. Ну так вот, ну ладно, это это все понятно. Вот, там Дарт Вейдер, понятно. Да вот я тебе и говорю, что когда-то такие вот игрушки продавались, они были продажи-продажи. А я тебе расскажу, знаешь, когда у твоей бабушки, моей мамы, мамы, это, это маминой мамы, то есть твоей бабушки, вот, когда-то, когда-то, когда-то, когда-то, когда-то, сейчас скажу, Ах да, когда она покупала вот компьютер свой первый, Ташиба, стоит этот вот, когда она купила в 2012 году, когда тебя еще не было, пока когда ты еще не родился, вот, когда, вот. Моя мама купила такой компьютер, у него был такой интересный <сос> интерфейс <сос> такой, Windows. Такой. <сос> вот, у него был такой интерфейс этого компьютера. Тошиба, когда мама купила в 2017 году, когда -то... и такое у него было интересно, там было, там все было интересно, там была такая особенная игра, которая даже придумала, такая Windows 7, такая, называется Parable Place, там, например, печешь торты, там, угадываешь, там много чего -то. короче говоря, чё оно... чуть только не было для счастья, такой вот интересный был интерфейс, прямо роскошь, вот, такой вот. Вот, вчера это нет, нет, не вчера. Позавчера, нет, да, да, вчера, в день рождения Насти я провел трансляцию. Вот, он такой вот, который я записал со скайпа, как общение, диалог в день рождения, вчера. Вот. и выложил на свой канал. Ну, почти. Ну вот, и я, в смысле, я выложил это все на свой канал на канал чтобы показать зрителям, как вела связь я, и диалог не говорил догроп не говорить вот короче я выложил и все там поздравлял там это все вот, правда, конечно, бандикам этот, который, ну, это захват экрана. Правда, не работает, конечно же. Ну вот, я провел трансляцию на своем канале. Это типа, как записано с бандикама. Вся эта вот разговор с тобой и с Настей. Там поздравления с днем рождения, вчера провел на, на канале, там такая трансляция. Там это все. Мне там писали, там, в чате, там это много чего. там, Но, там тоже поздравляли. Вот, про меня это И кстати, мне один подписчик на моем канале, если ты не знаешь, что. Вот. Легофильм фильм называется. Но он такой мальчик, который начинающий видеоблогер. Он мне написал, кстати, сценарий для моего фильма, тот краткий-краткий, его объяснил. Я даже мне сделал такое видео, там, чтобы объяснить, там, типа, как, например, когда стена такая большая, такая молния, такая, такая жизнь проходит, там один персонаж из прошлого, средневековья, попадает в настоящее время, потом настоящего, а тот из настоящего времени, другой, попадает в средневековье. И так до бесконечности они ворачиваются, и тут это все такое. Но это кратко описано о том, что кто-то из средневековья, из прошлого попадает в будущее, будущего средневековья и так до бесконечности через одну через другую э, купол времени там какой там все но это пока что на будущее время я и конечно даже ему ответил в этот в комментариях о том что такой вот как раз фильм будет когда на это в будущем на будущие семь лет это так как след времени который уже будет не никакого а отношения ты помнишь, к фильму а где? Не на компьютере. А! В фильме. Ну вот. Так вот, я тебе говорю, что ты когда-то было еще, конечно, чуть-чуть чуть это. Когда я тебе. Когда я. Это было еще было, было, было, было. В 2018 году в апреле. 14 апреля я твоей маме, своей сестре, показал и тебе тоже фильм, точнее, в прошлое. В поисках извланного времени, когда то показывал, вот. И даже твоей Настя сказал, что если подрушить, то есть тебе будет страшно, то, я, то твоя мама должна была, должна будет тебе закрывать глаза. Потому что страшно, там же не. Там же не, не обошлось без таких сцен, там крови, убийств. Но там крови убийства, конечно, не такие сильно, такие значительные, не 18. Тогда это уже был бы фильм 18, который для взрослых, совсем не для детей, запрещено для детей. А так это фильм 12, поэтому там такой еще и рейтинг, такой, который, как бы. Ну, как сказать... Ну, короче, маленьким детям Необходимо присутствие родителей Вот Присутствие родителей, потому что страшно Там же... Вот с каждым фильмом точнее в прошлое Там, продолжение, Начиналось все страшнее и мрачнее Понятное дело, что второй фильм точнее в прошлое продолжение, там, был Такой Он был мрачнее и страшнее, а третья часть еще страшнее, а сейчас... Ну, с каждым Фильмом, короче, становится, становится все страшнее и страшнее Там, конечно, нет насилия и убийств там просто такой устрашающий сюжет, там всякие фоны, там это все иногда, но не всегда. Вот. И вот я и говорю, что с всегда с каждым фильмом иногда становилось страшнее, там, особенно с теми оригиналами и их продолжениями, которые мы помним. Медиана Джонс, там Звездные войны, там. То есть, то есть с каждым фильмом тоже становилось мрачнее. Там. Вот, там, где по темноте где кто-то бегает, там это все. Но я, конечно, слежу за контентом там, со своих фильмов, там чтобы не было ни насилия, ни убийств, ни мата, ничего. Не, там есть что-то значительное, конечно, но ничего нет такого опасного. Вот, там, даже если там это. Вот. Так вот я и говорил, что четвертый фильм точнее в прошлое Продолжение Возвращение в прошлое, 3, последней битвы, самого третьей части Будет, так сказать, тоже мрачнее, но там он будет. Это будет как качественно переработанный ремейк того фильма, который я вам показывал еще в позапрошлом году, в 2018, в поиске разного времени. Вот. Это будет его ремейк, который будет уже целая четвертая часть, возражения Сукдеи». Вот. Как начало второй трилогии, точнее в прошлое. Это, короче говоря, как. этот. Ну. Как нет, это не, как бы не значит, что. Вторая трилогия – это фильмы, которые продолжают каждый по одному фильму по сюжету. Наоборот, это как бы оно продолжает а, как по нужной петле, например, один, а, два, три, четыре, Антон, пять, шесть, семь, а... вот. Можно? Я а, уже нет. поел, мама сказала, что когда я поем, будет уборка. Просто скоро гости приедут, а нам нужно убрать. Можешь? Ну, mm -hmm. я могу вернуться или через пятнадцать, или там как-то побольше, через час вернусь. Хорошо? Mm -hmm. <плес> Хорошо. Засти... Можно защитить время можешь. Хорошо.